В состав системы также входят контроллеры заряда аккумуляторных батарей. От ветрогенератора свои, от солнечных батарей свои типы контроллеров. Служат они, если взять в разрезе ветрогенератора, то контроллер служит для защиты самой машины от порывов ветра сильных, от сильного раскручивания, от обледенения, от очень многих факторов. И, конечно же, для защиты аккумуляторных батарей от перезаряда. Потому что бывают ситуации, когда ветрогенератор работает на номинале, но аккумуляторные батареи уже не могут накопить, принять такое количество энергии. Соответственно, контроллеры заряда закрываются. Точно так же происходит с контроллером солнечных батарей, но здесь уже чуть-чуть шире. Контроллеры бывают двух типов. Это шин-контроллеры с широтной импульсной модуляцией и контроллеры с поиском точки максимальной мощности. Контроллеры широтной импульсной модуляции снимают порядка 70% от мощности фотомодуля. Это связано с физикой процесса. Если ШИМ-контроллер 70%, то MPPT-контроллеры с поиском точки максимальной мощности они снимают 100% энергии, которая может вырабатываться в конкретный момент времени. Системы гибридные имеют э, очень многогранную структуру и возможность подсоединения как одного аппарата, так и нескольких аппаратов в одну систему или же как отдельно стоящие, отдельно работающие аппараты. Чаще всего используется оборудование, которое имеет возможность подсоединения всех аппаратов в одну систему. Например, э, инверторы, могут соединяться по одному на одну фазу, 2 на, на одну фазу, три на одну фазу, также соединяются в трехфазную сеть. Также по своему протоколу внутреннему между аппаратурой они могут сообщаться с контроллерами заряда, еще выносные бывают девайсы, такие как устройство онлайн-трансляции данных, устройство автоматического запуска генератора ну и существуют также дополнительные контакты которые управляемы устройством и могут использоваться как сигнал как управляющий контакт для любого оборудования которое может воспринимать или 12 вольт, или 220 вольт это уже зависит от настроек самого оборудования еще одним неоспоримым плюсом систем гибридных является возможность подмешивания электроэнергии, которая вырабатывается фотомодулями, к примеру, в сетевую энергию. То есть экономия происходит без переключения, если в оборудовании, скажем так, дешевого, ненадежного класса там происходит в обязательном порядке переключения с городской сети на питание вот аккумуляторов, если у них уже накоплено достаточное количество энергии. То оборудование среднего и премиум класса, этот фактор уже обработали, уже создали дополнительное программное обеспечение, и это оборудование позволяет подмешивать электроэнергию. То есть, если, к примеру, нагрузка дома составляет 1 кВт, солнечные батареи в этот момент, Паспурная погода, предположим, дают 200 Вт, то 800 Вт мы берем от сети и 200 Вт мы подмешиваем от солнечных батарей. Без переключений, без ничего-либо. То есть, вся техника работает как и работала, автоматика не перезагружается, лампочки не моргают, все работает как часы. Еще одним маленьким, но очень хорошим моментом этого оборудования является возможность генерации в сеть. То есть, если идет постройка солнечной станции именно на гибридных инверторах, то они могут работать и как сетевая станция в том числе. То есть, оформляем зеленый тариф, доставляем достаточное количество фотомодулей для того, чтобы перекрыть потребность дома на 100% электроэнергии, и даже больше для того, чтобы была продажа, и генерируем избыток в сеть. Грубо говоря, используем сеть внешнюю, как аккумулятор. Днем отдаем, вечером э, забираем и, соответственно, получаем, э, если у нас по итогу месяца, к примеру, получается разница, получаем за это деньги, если нет, то не убиваем свой аккумулятор. В итоге получаем сетевую станцию с функцией резервирования, без каких-либо переключений, э, за, иск за исключением... Аварийных случаев, когда пропадает городская сеть. Время переключения аппарата составляет 20 микросекунд. Это э, время, в принципе, лампы люминесцентные и светодиодные, они чувствуют это время, то есть они моргают. Но автоматика, к примеру, котлов Висман этого не замечает и продолжает работать дальше без каких-либо повреждений или перезагрузок.